Еще один серьезный вопрос Вопрос, чтобы я не забыл Вот, у кого-то много отношений Что это значит? Изучайте. Ничего еще не было одного Ни одного М -м -м. Очень интересно будет Если запишу ролик проследим за ними, Может они там что-то делают Так, чтобы я не забыл Я ролик запишу, что Что делают маленькие дети М -м -м. Маленькие дети тут до восьми это до первого класса, второго класса. Не маленькие, они маленькие. Третьи класы, они какие-то уже. Такие. Узнаем потом. Если можно. Потом подростков и взрослых. Да, есть такое тоже немножко. И все. И миссия выполнена. Все краснутся в бокс риск. Напомните мне о этом. Прямо сейчас в чат, я потом все комментарии открою на канале, на роликах и посмотрю. Пока.